Всем привет! С вами Росиксон. Это криптовалютный канал. Но сегодня особенный день, который я надолго запомню. А именно я сделаю два видео. У и бегут. Это первое. Два видео будут связаны между собой. Первое я начну со стиха Сергея Мавроди, а второе видео начну со своего стиха. Итак, суд Париса. Кому же яблоко отдать? На что решиться? И что же выбрать? И на чем остановиться? что предпочесть. Богатство, власть, убоги-боги. Весь мир валяется у ног, но три дороги. не меч, ни злато. Третий путь. Ликуй Венера. И улыбается Парис. Выбор сделан. И согласен ли я с ним? Согласен. Не ни деньги, не власть. Будь я на его месте, я поступил бы так же. Зачем вам деньги? Были ли они у вас? Вы были счастливы? У меня были. Я могу сказать, что нет ничего дороже. Елены прекрасна. Ссылки на соцсети Ангелина и Роби Год будут в описании. Когда я проснулся сегодня утром, думал, стоит ли делать. Успею ли я. А что будет. А что если. Я принял решение. Конечно, я в игре. И теперь никаких сомнений, когда решение уже принято. и не снимаюсь. Это вредно. Только мешает делу. Как я нашел телеграм-канал Рэби Год? Я, кажется, перешел с YouTube канала смотрел почти все видео, поначалу посмотрел несколько, отписался, но в скором времени вернулся снова. Все видео были интересны, сначала расскажу об общем ощущении. Все видео сделаны профессионально, чувствуется знание дела Ангелины, любовь к делу. Самая главная информация одновременно интересная и познавательная, особенно когда приглашают гостей из абсолютно разных сфер. Таких каналов я больше не видел. А если вы знаете, то можете написать в комментариях. Очень рад за Ангелину. Она отличается от других. Очень сильная и, конечно, в хорошую сторону. Инвестирует деньги, недвижимость в разных странах. Что мне очень знакомо. Я делаю также. но купил пока что только одну квартиру скрипты. Начитанная и очень приятная, грамотная речь. Без слов паразитов. Что мне больше всего запомнилось. Наверное, это интересная история из жизни Ангелины, других гостей. И чтобы я посоветовал посмотреть вам, это, наверное, интервью Ангелины с Дашей. Ответы на вопросы всегда поднимут вам настроение. А, ну и чуть не забыл, единственный минус канала, то что видосы довольно редко выходят. Так что обращение почаще бы. И напоминаю, что будет вторая часть видео, которую я хочу сделать немного другой. Но вы увидите, как малая часть поменяет все. Подобно, казалось бы, незначительному действию в жизни, которое верхном переворачивает нашу жизнь. Что бы я ни делал, и считаю, лучше сделать. Было ли у вас такое, что вы упустили возможность? А потом вечерами думали о ней. А что если... А если так? Я считаю, жизнь нам всем помогает. Открывает нам столько дверей. Нам остается лишь выбрать, куда пойти. Главное выбирать... А не стоять всю жизнь и ждать, пока кто-то не откроет дверь за нас. Если дверь не открывается, взломай замок. Готовы ли вы смириться с серой жизнью? Помните одно, завтра это уже поздно. Вчера рано, а сегодня в самый раз. Это очень сложное видео для меня, но и самое легкое. Так быстро я никогда не писал сценарий, все помогает мне. Это вкусный морс, клавиадуры на ноуте. До этого иногда заедавшая не подвела ни разу. То, что я рано встал. Когда у вас есть цель, вы не замечаете преград. Вы видите множество вариантов, когда идти до нее быстрее. Ангелина, ну думаю, при встрече поговорим. А вы смотрите вторую часть? Напишите в комментариях, что вы там думаете. Готовы ли жить? Готовы ли к смерти в любой момент? А сделали вы, что хотели? Я нет, но многое сделано, но еще больше предстоит сделать. Главное, я на своем пути, не хочу идти по джаму, а вы?